Я приветствую всех, а сегодня мы с вами приготовим сразу два вида пирожен. Это профитроли и эклеры. И для этого нам потребуется приготовить заварное тесто. Приступим. Нам необходимо всего 5 ингредиентов. один стакан или 250 мл пшеничной муки высшего сорта. 1 стакан или 250 миллилитров молока или воды, в зависимости от того, что есть в наличии. 100 грамм сливочного масла или маргарина. 4 или 5 яиц, это зависит от их размеров. И 1 грамм или крупная щепотка соли. Мы также добавим 1 грамм ванилина в тесто, но это не является обязательным. И вы можете добавить его по вашему желанию или не добавлять. Начнем готовить. В емкости для нагревания смешиваем приготовленное молоко, соль и сливочное масло. Доводим все до кипения. При нагревании масло должно полностью раствориться в используемой вами жидкости, независимо от того, используете его молоко или воду. В этот момент рекомендую включить духовой шкаф на прогрев до 220 градусов. Сразу после закипания выключаем нагрев в раствор, вводим весь объем муки одним резким движением и быстро-быстро размешиваем до однородности. Сразу после того, как мы добились однородности теста, отставляем тесто на короткий отрезок времени в сторону, для того, чтобы его температура понизилась на 5-10 градусов. Это необходимо для того, чтобы при введении яиц в тесто яичный белок сразу же не сворачивался. Далее по одной штуке вводим э, куриное яйцо в состав теста. Как только яйцо разбили, сразу же быстро-быстро смешиваем до однородности. Перемешивание можно делать ложкой, я это делаю вилкой. А рукой вы сделать этого не сможете, так как тесто достаточно горячее продолжаем по одному вводить куриные яйца в состав теста при этом каждый раз размешиваем тесто до однородности делать это надо быстро так как при понижении температуры теста тесто перестанет принимать куриные яйца кроме того если вы используете куриное яйцо достаточно крупного калибра возможно Пятое яйцо вам уже не потребуется, оно просто в тесто не войдет. Вы это увидите по состоянию теста. Если тесто становится у вас на глазах достаточно жидким, текучим, то пятое яйцо вводить уже не нужно. Тесто должно оставаться на момент завершения замеса плотным таким, чтобы его можно было сформировать в форме готового изделия, и оно эту форму не теряло, не оплывало. Обратите внимание, сейчас как раз тот самый момент, когда мы в тесто вводим пятое заключительное куриное яйцо, мы видим, что тесто стало более яркого, желтого насыщенного цвета. Оно все еще достаточно теплое, но к нему уже легко можно прикасаться кожей руки, и вы не обожжетесь. Но оно уже не находится в состоянии кипения. И поэтому важно на заключительном яйце не пропустить этот момент, когда тесто уже будет жидковато и довольно низкое по температуре, и не сможет принять пятое яйцо. И именно по этой причине тесто не сможет равномерно объединиться. А сейчас проведем проверку теста на плотность. Тесто легко удерживает любые пики ее вилкой, и значит мы добились оптимальной консистенции теста. Противень для выпекания накрываем пергаментом или силиконовым ковриком. Для придания будущим готовым изделиям формы используем кондитерский мешок. Если вы не располагаете этим аксессуаром, с таким же успехом можно использовать обычную ложку. Небольшой лайфхак. Для того, чтобы вам удобнее было наполнять кондитерский мешок, его необходимо разместить внутри высокого бокала. Высаживая пирожные на противень, сохраняя между ними зазор в 1,5-2 см. Это необходимо по причине того, что... При выпекании пирожные будут существенно увеличиваться в объеме, и в это время они не должны слипнуться между собой. Выпекаем при температуре 220 градусов в течение 25-30 минут. Далее температуру снижаем до 200 градусов и выпекаем еще минут 10. Первые 35 минут духовой шкаф ни в коем случае не открываем, так как пирожные опадут. Обратите внимание, как наши пироженки в процессе приготовления меняются в объеме и в цвете. Итак, первая партия пирожен готова. Вновь на противень, накрытый пергаментом или силиконовым ковриком отсаживаем вторую партию изделий. Но в этот раз э, мы выбираем совершенно иные формы. А теперь, внимание, вопрос. Так что же мы готовим в этом видео? Пирожный эклер или профитроли? Профитроли и эклеры это продукты французской кухни. Готовятся они из одного и того же теста. Тесто, которое приготовили мы с вами. Отличие в том, что эклеры обычно со сладкой начинкой, а профитроли могут наполняться как сладкой начинкой, например, шариками мороженого, так и паштетами или закусками. Внешне их отличают по форме. Обычно профитроли формуют в виде шариков, то есть то, как мы сформировали изделия в первой партии. Эклеры, наполненные сладкой начинкой, обычно формуют в виде трубочек. Ну а все остальные изыски изделия в виде звездочек, сердечек, волны, это вольное прочтение французской классики. То есть все, что ваша фантазия вам позволит, вы можете э, сделать у себя на кухне. Обратите внимание, э, в завершении формовки изделий с кондитерского мешка слетел наконечник. И последние два-три изделия Формировались буквально, ну в общем, даже без использования ложек или вилок, просто на глаз. Но качество изделия от этого совершенно не пострадало. И это в очередной раз подтверждает истину, что в выпечке главное внимание и забота, с которой мы ее создаем, а не наличие каких-либо сложных современных аксессуаров. Повторяем процесс выпекания второй партии пирожен точно так же при температуре 220-200 градусов. Итак, вторая партия пирожен готова. Посмотрите, как изменился их цвет и форма. Даем пирожным немного остыть, стабилизироваться и снимаем с пергамента. Пирожные можно наполнять начинкой, а можно просто присыпать сахарной пудрой или корицей, по вашему желанию. Из интересного, почему мы в тесто не добавляли сахар? Потому что если мы используем сладкую начинку, то контраст не сладкого теста и сладкой начинки, или в данном случае сахарной пудры дает нам более яркие вкусовые ощущения. Пирожные можно наполнить заварным ванильным кремом. Он тоже готовится очень просто. Вот ссылка на то, как его приготовить. Также их можно наполнить вареной сгущенкой, белковым кремом или сладкой творожной массой. Если вам интересны эти наполнители, и вы не знаете, как их приготовить, напишите мне. Пирожные в виде сердечек я наполнила заварным ванильным кремом. А в пару к ним отлично подойдет капучина с корицей. Вы только представьте, какой это аромат! Приятного вам аппетита! Спасибо за просмотр и хорошего настроения!